закончили формировать отчетность за первый квартал 2016 года и после этого я рекомендую поставить дату запрета изменений данных для чего это нужно сделать если вы работаете в программе например в сетевой вы вот все эти отчеты сделали сдали и например какой-то другой бухгалтер зашел в этот период, который уже закрыт у нас и нечаянно что-то поменял. У вас все слетит, все цифры поплывут. Даже в том случае, если вы работаете самостоятельно, у вас нет других бухгалтеров, и только вы заходите в базу данных, бывают такие случаи, вы открываете там банк, смотрите там какие-то платежи, проверяете, случайно открываете какую-то там выписку банка что-то отвлекаетесь, мышка у вас как-то произвольно нажимает и удаляется какая-то сумма, и у вас опять все плывет. Вы это можете сделать совершенно случайно, даже не заметив этого. Поэтому я настоятельно рекомендую после сдачи всей отчетности установить дату запрета изменения данных, в данном случае по 31 марта 2016 года. Как это сделать? Эта настройка, она изначально, когда вы установили программу, ее нет. Она должна быть здесь. Операции, сервис и здесь должно быть, должен здесь быть пункт «Дата запрета изменения данных». Его нет. Как этот пункт настроить? Нам необходимо зайти в «Администрирование», найти пункт «Пользователи, настройка, настройки пользователей и прав». Находим этот пункт. Дальше «Пользователи» заходим в пользователи, у нас их нет пользователей, мы просто заходили в программу, потому что например, вы работаете как один единственный бухгалтер и вам это в общем-то и не нужно, чтобы у вас были там какие-то пользователи, но это нужно чтобы сделать настроить функцию дата запрета изменения данных вот теперь нужно озадачиться этим и создать создаете нового пользователя ну себя естественно Здесь тоже нужно создать в себя, вот как в справочнике, физические лица. Достаточно просто написать фамилию имя. Вот это все заполнять совершенно не, не требуется. Записать, закрыть. Далее, значит, установить пароль. Ну, если вы работаете как бы самостоятельно, больше никого нет, можете пароль не устанавливать, не заморачиваться с этим. Если хотите, можете нажать на кнопку установить пароль. Мне он совершенно не нужен. Обязательно стоит галочка ⁇ Показывать в списке выбора ⁇ Дальше здесь по кнопке «Записать». Да ⁇ Записать ⁇,⁇ Продолжить ⁇ да? И переходим на... Сейчас она еще записывает, переходим на... Кнопку «Права доступа». Значит, права доступа. Вот основные права у вас стоят, администратор. Но я вот еще ставлю галочки на всех, кроме последней, только просмотр. Потому что если вы вдруг решите настраивать синхронизацию данных с другими программами, и у вас не будет стоять этой галочки, вы это не сможете сделать. Поэтому рекомендую поставить галочки везде, кроме последней, только просмотра. Записать. Итак, мы создали пользователя. Себя. Записать, закрыть. Теперь, чтобы у нас все это заработало, нам необходимо выйти из программы. И запустить ее снова. Завершить работу. Открываем снова программу. Видите, у нас уже появился пользователь. Это вы. Пароля у нас нет или есть. Если у вас вы внесли пароль, значит вы вносите пароль. Я его не вносила. Программа открылась, но она у нас еще здесь ничего не появилось. Чтобы здесь появилось, нам еще необходимо проделать еще несколько действий. Нам нужно снова зайти в «Администрирование». А теперь в группу «Настройки программы» и в подгруппу «Поддержка и обслуживание». Далее «Открыть» здесь меню «Регламентные операции». И вот здесь «Дата запрета изменения» поставить галочку. И возвращаемся. Теперь у нас в «Операции сервис» должна, должна появиться эта новая возможность. «Операции сервис» у нас появилась «Дата запрета изменения данных». Заходим сюда. И выставляем дату запрета. 31 марта. Можно с клавиатуры набрать. 31, 31.03.03. 2016 -е. выставили для всех значит здесь видите для всех пользователей или каким-то определенным пользователем можно установить если у вас э, несколько пользователей вашей программы закрываем ну, здесь, если захотите, вот другие способы указания даты, вы можете здесь там, посмотреть по объектам, по датам. Но ну, я рекомендую просто поставить 31 марта и все. И будет распространяться на все действия, на все объекты. А давайте теперь возьмем и проверим. Например, мы хотим зайти в банк. И, например, изменить какую-то сумму. Вот у нас 20 тысяч, а мы здесь хотим, например, 25. Сейчас посмотрим. Как видите, я ничего не могу сделать. Сделать ничего невозможно. Например, продажи. Продажи, реализация отгруженных товаров. Так, продажи. Не то реализация, акты накладные. Например, хочу пометить на удаление какой-нибудь документ. Пометить на удаление. Так. Видите, программа нас ругает. В данной транзакции уже, а, уже происходили ошибки. И вот внизу выдается... Так, интересно, она, конечно, ругается такими словами такими ругательными действительно, и выдается сообщение «Счет-фактура, выданный от 7.03 в запрещенном периоде, невозможно изменить» дате 7 марта соответствует запрет изменения данных для пользователя Галина по 31.03.2016. То есть мы ничего не можем здесь не удалить, не изменить, что я считаю очень полезно. Если вдруг вам что-то понадобится, вы эту дату зайдете, уберете, поправите документ. Бывает такое тоже, ну, бывает, что нужно что-то изменить какие-то данные в предыдущем периоде, тогда вы сами Убираете эту дату, изменяете и снова ставите ее. На этом все.